Чуть более часа назад в метро на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт прогремел взрыв. По данным пресс-службы, метрополитенов в вагоне слоя... Что творится в мире, в мире страшно включить телевизор. Где твои родные ныли, наша жизнь триллер, триллер. Я смотрю в небо, ищу там Бога. Покажи в хаосе, этом дорогу Куда мне идти, я не знаю В поисках лучшей жизни, как по краю Каждый как может, так выживает сильные духом в погоне за счастьем. Жизнь покажет, кто аутсайдер Кто аутсайдер, кто аутсайдер Кто аутсайдер, кто кто аутсайдер Не показывай слабости, ты знаешь Иначе ударят, иначе ударят Снова и снова, словно убийственный шторм Бога о том, чтобы больше не было бед Думаешь, что принесет тебе счастье завтрашний день Целбезну, брат, день до дня Это мясорубка по-любому затянет до тебя Не думай, друг, что тебя это не коснется Даже днем, до кого-то мелькнет солнце Серые стены от дыма смердят Огонь и фуат, поли заряд Заполонили каждое сердце Данная эссенция, консистенция Никем до сих пор не найдено наследства. Данная эпидемия, куда деться Мозг человека ограничен мышление поэтому самим не найти решение, пойми, пойми Без Бога внутри мы просто нули Мы увязаны по горло, болот на рутине Выход на оставили силы нас Ни шеденицам, не сдавшим позицию Удастся найти форму для нужной инъекции Снова же для них станет слово Пришедшее к нам из Назарета а -а -а. Слово, что изменит жизнь на века Слово, что открыли нам облака Слово, что меняет жизни людей Стоит и стучит, открой же скорей